Всем привет. На видео представлен двигатель вытяжки пирамида. Модель вытяжки HE96. Код двигателя F22. Используется во многих во многих вытяжках производителя пирамида. Вот проверим. Заменили обмотку токопроводящими клещами на разных скоростях. Сейчас попробуем включить на некоторых скоростях. Первую, вторую, третью. Посмотреть, сколько показывают клещи. Родного пускового конденсатора не было. Взяли пробный, как вариант. Вот на фотографии есть. Метод подключения, так как изменился от родного. Как вариант предлагаем перематывать двигатели к вытяжкам «Пирамида» в заводских условиях с тестовыми вариантами. Условиям перемотки пишите в сообщениях или обращайтесь на сайт. На этом все. Всем пока.